Бывший солист группы «Нана» Владимир Политов, удивил поклонников неожиданной выходкой. Недавно артисту исполнилось 50 лет. К юбилею он решил попросить фанатов скинуть ему на карту денег в качестве подарка. Певец довольно фамильярно обратился к подписчикам в соцсетях. Он разместил в личном блоге снимок своей банковской карты и без предисловия указал, чтобы люди переводили все подарочки сюда. Поклонники творчества «Нана» были ошарашены такой смелостью. А прикинь. Поешь всю жизнь, и вот тебе полтос, у тебя уже, можно сказать, и шляпа-то упала, и продюсер растворителя наглотался, и денег нет. Дать фу! иронично высказалась одна из фанаток. Подобных комментариев оказалось слишком много, и Владимир, видимо, обидевшись на своих почитателей, удалил публикацию. А затем выступил с объяснением. К сожалению, краудфандинг не удался. Пришлось удалить пост. Из-за нескольких вонючек я остался без подарка и мечты. А мечта заключалась в конкретной помощи одному из детей. Из рук в руки, а не через липовые счета. Денег за 30 минут пришло немного, но все будут направлены по назначению. Отчет опубликую. Спасибо всем, объяснил Политов.